Между а там люди есть! Да. Поднимай на состав. Поднимай, начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, в принципе, третий и четвертый блок говорит крыша. В результате в армии Свинцовая каска, респиратор, щитки из стекла от бета-излучения на глазах, рентгеновский фартук, под которым защита свинца 1,6 мм, две пары рукавиц, простые и просвинцовые. Вес из защиты составлял от 25 до 30 кг. Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель от компании SEM, модель под номером 35903, Чернобыль 3. Первое, что мы видим, красивый красочный бокс-арт. Под бокс-артом у нас коробка из плотного картона, в коробке у нас пакет с ледниками. Инструкция в виде листа формата А4. И, что очень приятно, прикольно будет смотреться, это фон. Фон очень классный. Дальше я еще раз его сниму, Вы посмотрите. Инструкция, как я сказал, в виде листа формата А4. Глянцевая. На первой странице у нас показан литник, краски. На обороте непосредственно номера цветов и как собирается миниатюра. Ледники у нас хорошие, серого классно пролиты. Мне очень нравится компания Сием. Это дальше будет видно на более крупных планах. Качество литья очень хорошее, даже на самых мелких деталях все пролито очень хорошо. Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на фон. Фон вообще реально очень классный. Во-первых, приятный на ощупь на все вот это и смотрите, как он смотрится хорошо. Мне это очень понравилось, очень. Фон реально классный, Мне очень понравился. Поэтому собрав данную минитюру и поставив на фон она будет смотреться очень круто. Ледники из серого пластика. Каких-либо дефектов на ледниках обнаружено не было. Вы это видите, что все это все хорошо пролито. Лица, лица у нас вот в масках, в очках. Непосредственно обондирование, которое я сказал в самом начале видео. Но все это классно. Приятного просмотра. Всем пока!